заводить самолет так по определенному. Это ты что у меня сделал-то тут? Ну ка, расскажи еще раз. Обдув. Подними вот этот. фигню. Обдув. обдув как называется по научному? Вот там стоит кулер. Принудительный вдух чисто. Да, принудительный обдув, обдув чисто когда Саша подвинет этот из коробочки ребята посмотрите а. коробка тупая коробка из магазина из под печенья походу она здесь вот у меня ручки для переноса тут подставка шоколад, шоколад конфетный тут, еще тут надо шоколад конфетный, конфетный какой-то тут там, а тебе надо знаешь что крючок для вязания Сейчас я дам тебе крючок для вязания. И ты мне это почистишь с помощью, эту. Подвыщи, себе, <с да. Вот ко мне сын пришел в гости, тут меня просвещает. Как Саша, помнишь, ты все эти веры всегда что-то модуляции, проект? Слушай, я тебе даю крючок с золотым наконечником. Смотри. А это что у тебя? Для чего ты вот это использовал? Это я использовал для прозвонки цепей. Че, серьезно? Тут фигня такая в детской игрушке, что ли? Да. На ну. самом деле. А где весь, эта фигня вот, находится? Вот есть источник питания. Так. И я при помощи этих источников питания проверил способность вентилятора в курбле, И как бы, ну. Вкулили в этом, да? Да, потому что страшно было включать так просто, вдруг он запутал. Я вже воткнул, он крутанул. Вот этом, ребята, бюджетный вариант обдува. Что-то еще расскажи по-научному это. А Обдувчик цепь. Чипсет. А чипсет это что такое? Ну, чипсет это микросхема, которая управляет непосредственно. У меня же это падо не <смех> удалить. <смех> сейчас ее надо удалить при помощи другой программы. Зашли, блин, какие-то вирусы опять начинается эта фигня. Есть, чтобы купить антивирус? Так я вот удалить. Окей. Давай чисти. Сейчас, сейчас он удалит ее, посмотрим. Удалит или нет? Я там половину поудаляла. Слушай, Саша! Нет, блин, опять невозможно. Ну ладно, сейчас мы оставим эту тему. Закрываю я браузер, короче? Или что, проводник закрываю? Адабс блокнот закрываю? Давай, что ты хотел там чистить? Ну давай. И вот мы, значит, придумали, ну не придумали, я где-то подсмотрела на ютубе, как можно обдув этого сделать микрочиса, чипса или как его там зовут вот э, значит тот тот кулер который мы от старого компьютера я давала на детские игрушки ребятишкам они просто как пропеллером им пользовались помнишь как ты из трубки телефона делал в бане вертолет? не помнишь я помню помнишь в бане, вот. я, я захожу в баню, такая, ты, ты сидишь на полке, скрылся а девчонок мелких, сидишь на полке, и у тебя, значит, телефонная трубка обычная, подези, и ты туда, как, а, помнишь, я выписывал из торга тебе такой самолетик или что-то такое было с, с пропеллером, с моторчиком? А -а -а, там был на самом деле моторчик другой, я вспомнил. Ну, какой-то пропеллер у тебя был, и вот ты приделал к, к телефонной трубке почему-то? И сидишь, он нее там крутится, вертится, Не, Ты все хотел залететь. Вертолёт. Это соседи стучат, делают воду. Вертолет. Есть такие вертолеты, летающий вагон. Летающий вагон? Голубой вагон? Нет, летающий вагон, двух... соосная продольная схема. Ну, ну ну Вот, я про... начитался про эти вертолеты. Это в детстве-то еще? Да. Это ты, наверное, читал на тех обоях, которые из морозилки были на стенах у нас? Нет, нет там такая книжка была, авиомоделирование. Какая книжка-то? Я... Ну, такая, А, вот, том, мастерство. что мне покупала толстая книжка какая-то, авиомоделирование. Что, серьезно, что ли? У нас такая книга дома была? Да. Нифига себе. И что? Из школы притащила такая толстая. Принципы... Из школы притащила? Там все принципы были. Из библиотеки? Ты <pal `в> <conteúdo> <Street> имею в виду? Да-да-да. Я ну, но... непонятным языком изложен. Так, для... ну, я его прочитал за мной и понял, как летает самолет, как за счет чего-то летает. а, -а, -а, -а. Но, ну, ну, ну-ну-ну. Это было интересно. Я на ц... в эту трубку взял, думаю, сейчас я тут придумаю. Ну, пытался что-то сделать. Что, -то что Толя? Толя, что? А Уже не нужно? Нам, Саша, это нужно еще. Кто? Конструктор. Не, не нужно, Толя. Толя, забери. Пытался сделать вертолет по-быстрому. Понял, что не получится. Толя, забери конструктор, спасибо. Что -то лес, на самом деле надо много... Ну, это само собой. Это маки, нарисованные акварельными. <таспоминут> а а акварельными карандашами. В школе искусств еще в прошлом году. К восьмому марта. Кстати, да, я вот тут вот э, семечками на и две клавиши у меня тут выпали их реально вообще восстановить? Или так и жить до конца? Минуточку. Ну вот такой же модели найти, доставить. Да я я думаю, сама не уже... могу